У ворота Одесской киностудии. Что такое память для человека? Это все. Но для многих это таки роскошь. Лично я знала женщину, которая совершенно не запоминала лица. Звали ее Марьяна. Честно сказать, странности у этой дамы было, рассказов так на 40. Но я ограничусь одним. Так вот. Первой и главной особенностью Марианы было то, что она как бы пребывала во сне. Она медленно двигалась, очень долго собиралась, чтобы что-то сказать, а насчет раздумий об этом и говорить не надо. В общем, присутствовала явная заторможенность. Второй ее особенностью был панический страх при виде пьяного человека. А третья возникла как раз от этого страха. Напугавшись, Марьяна пыталась бежать, но ноги ее не слушались, и она топталась на месте. И хотя ей не удавалось двигаться, но кричать она могла с полной силой. Представили? Плавно движущаяся Марьяна, кто-то, выпивший в поле ее зрения, бег на месте и дикий вопль, Чудненько. Еще у Марьяны была большая слабость кинематографу и артистам. Она не пропускала ни одного фильма в кинотеатре, а телевизор был для нее иконой. Вы, конечно же, все знаете за Одесскую киностудию. Это гордость для всех жителей. Марьяна не была исключением. Я вам даже больше скажу. Она частенько присаживалась на лавочке трамвайной остановки киностудия в надежде кого-нибудь увидеть из ее мечты. И вот, это было в начале девяностых. Дежурила Марьяна на своей любимой остановке. И появился здесь человек, вроде ей знакомый, но по виду явно злоупотреблявший. Марьяна насторожилась и стала пристально смотреть на прохаживающегося гражданина. Она так долго и внимательно рассматривала человека на остановке, что тот, по-видимому, желая снизить накал страсти, сказал ей, «Здравствуйте! Да, это я!» Тут Марьяна, заподозрив в собеседнике склонность к зеленому змею, сделала попытку побежать и заорала. Далее в сцене участвовала вся общественность, скопившаяся на остановке. Кто-то пытался успокоить Марьяну и взял ее за руку, отчего крик стал неимоверным. Кто-то ругался, пытаясь остановить истерику. Почти все присутствующие что-то объясняли Марьяне, но утихомирить ее было невозможно. Мужчина, который был причиной всего этого, куда-то исчез. А весь французский бульвар рядом с киностудией гремел и смеялся. Тот, кого так испугалась Марьяна, был Борислав Брандуков, актер, часто играющий людей странных и пьющих. Зная, что в жизни артист не имел ничего общего со своими киношными персонажами, лишний раз понимаешь, как же велика эта волшебная сила искусства. Вопрос. Назовите год основания Одесской киностудии. Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и еще ждем ваших комментариев.